Все вегетарианцы знают, что хорошая замена мясу, бобовые растения, в них также много белка и калорий, если соединить эти два продукта в блюде, то оно получится очень питательным, смотрите сами. Запомните, как приготовить фасолевый суп с говядиной, с одной стороны простой рецепт, но для моей семьи вариант оказался новым, позаботьтесь заранее о бульоне и главном ингредиенте, ведь на их приготовление уходит немало времени, остальные составляющие, как в любом классическом супе. Морковь, лук и картофель. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Мясо залейте водой, варите его в течение 1, -1 5 часов после закипания, в конце добавьте соль. Затем в бульон добавьте фасоль, готовьте его еще 1 час. В это время почистите и мелко нашинкуйте лук. Потом обжарьте лук в разогретом масле до мягкости. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Морковь почистите, помойте и мелко нарежьте. А очищенный картофель нарубите кубиками. Все овощи добавьте в суп, варите его еще 20 минут, Подавайте блюдо с зеленью. Приятного аппетита. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обещанный список ингредиентов. Говядина 350 грамм. Картофель 2 штуки. Морковь 1 штука. Репчатый лук одна штука. Фасоль белая 0,5 стакана. Растительное масло 1 столовая ложка. Укроп 1 пучок. Соль по вкусу. Вода полтора-два литра, количество порций 6. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Пока-пока.